Спи, мальчик, спи в своей постели. Нагрянут, хлесткие дожди, они давным-давно поспели, жмут ходка. жди, прольются, смоют сны и чувства, тревожат дробью тишину, доверятся дождям искусство, прыжок во тьму. А, впрочем, спи без пробуждений, дожди окраиной пройдут. Что им век смут и противлений. Вдох, выдох, вздох, посильный труд. Под дых ударит вдруг видение, ты вновь рожден. Блеск молний, гром. Все, ложь, очнись, и где мгновенье? Дождь, шелест крон.